Уважаемые коллеги, позвольте представить доклад по результатам собственных исследований. Основной причиной смертности онкологических больных является метастазирование. Плоскоклеточный рак головы и шеи — является одним из самых распространенных типов злокачественных на образовании этой локализации. И первое место среди э э э рака э э этой локализации занимает рак гортани. У более половины пациентов диагноз определяется на поздних стадиях заболевания. Высокая смертность пациента связана с прогрессией опухолевого процесса. Для мониторинга больных плоскоклеточным раком головы и шеи э в клинике используют оценку уровня антибиотики, Геноплоскоклеточной карциномы, которые по последним данным не обладает достаточной чувствительностью. Использование молекулярных показатели биологических жидкостей организма представляется очень привлекательным и менее затратным подходом для диагностики накоплено достаточно большое количество работ по профилированию протоома сыворотки и плазмы крови онкологических больных с помощью массспектрометрических методов ранее нами был проведен анализ протоома сыворотки крови больных плоскоклеточным раком головы и шеи и здоровых лиц было показано что с метастазированием рака гортани связаны несколько функционально различных белков, в том числе актин, связывающий белок, аденилил ассоциированный протеин-1. Известно, что в развитии злокачественных опухолей важную роль играют различные связывающие белки, координируя перестройку активного цитоскелета, необходимую для реализации программ пролиферации и подвижности опухолевых клеток, процессов, тесно связанных с метастазированием опухоли. Достаточно широко исследуется уровень связывающих белков именно в ткани опухоли, и выявлена связь с течением опухолевого заболевания. Например, по многочисленному, исследованиям показано, что вышеупомянутый а, данилицикла ассоциированный протеин функционально связан с кофелином и профилином. Таким образом, работ по циркулирующим системном кровотоке активно связывающих белков недостаточно, что определяет необходимость развития теоретической базы и в результате теоретической базы для дальнейших разработок эффективных диагностикумов. В результате верификации данных ртомного анализа нами была выявлена связь с уровней Данилил ассоциированного протеина профилина и фасцина у больных с раком гортани с прогрессией заболевания. Результаты эти были опубликованы ранее в прошлом году. Присутствие циркулирующих актин, -связ... актин связывающих белков в системном кровотоке может быть связано с различными источниками, в том числе и с циркулирующими опухолевыми клетками и иммунными клетками. Данные таких работ в литературе практически не встречаются. Поэтому целью представляемой работы явилось сопоставление уровня таких циркулирующих актин, связывающих белков, как ассоциированный протеин 1, кофелин, профилин, изрин, фасцин в системном кровотоке с их экспрессией в выделенных пулах циркулирующих опухолевых клеток и иммунных клеток с целью определения характера и наличия связи между показателями. Моделью для исследования явилась периферическая кровь больных раком гортани. В исследование вошло 15 больных плоскоклеточным раком гортани с разной стадией опухолевого процесса, не получавшие противоопухолевое лечение до настоящего исследования. Для иммуноферментного анализа использовали сыворотку крови и наборы, представленные для иммуноферментного анализа на слайде анализ экспрессии актин связывающих белков в лейкоцитах и циркулирующих опухолевых клетках проводили путем разделения клеток на методом проточной цитофлюориметрии. На первом этапе разделяли клетки на CD45 положительные и CD45 отрицательные. Из CD45 положительных лейкоцитов выделяли последовательно субпопуляции экспрессирующие исследуемые белки. Из гейта 45 отрицательных клеток выделяли положительные клетки, принимая их за циркулирующие опухолевые клетки, из которого также последовательно выделяли субпопуляции экспрессирующие исследуемые белки. Результаты выражали как процент cd 45 положительных окам положительных клеток, экспрессирующих актив связывающие белки. На слайде также представлены метки, которыми пользовались при проведении проточной цитофлюориметрии. Итак, и на слайде представлены результаты иммуноферментного анализа циркулирующих актин, связывающих белков в сыворотке крови больных раком гортани в зависимости от стадии заболевания. Выявлено, что у больных раком гортани с метастазами достоверно увеличивался в сыворотке крови фасцин и ассоциированный протеин. Также относительно размера первичного опухолевого узла увеличивались Увеличивались фасцин-1, КАП-1 и профилин-1 в запущенных стадиях относительно с начальной стадии опухолевого процесса Т1 0.2. Данные эти были уже опубликованы, Исследования здесь вошли 58 человек. И… На ИФА-анализ на представленной выборке 15 человек показал, что самыми изобилующими белками были это фасцины из рин-медианы, которых представлены на слайде, на слайде, и самое низкое содержание отмечено для КАП-1, профилина и кофелина 1 Индивидуальный разброс значения для каждого белка в сыворотке крови у больных раком гортани, это данные иммуноферментного анализа, показали, что достаточно большой разброс наблюдался для профилина-1. На графике по оси ординат расположены больные, вошедшие в исследование, и по оси АПЦИС — процентное содержание э, белков исследуемых э, выражено как э, процент от суммарного содержания всех изучаемых белков. И следующий этап это был проточная цитофлюориметрия, разделение клеток на циркулирующие опухолевые клетки и ликоциты. И на представленной выборке больных было показано, что медиана уровня циркулирующих опухолевых клеток составила 6 от всех клеточных элементов крови. Это приблизительно три клетки на 50 тысяч клеток. На слайде представлен э, этап... Э, э, относительно количества изучаемых связывающих белков в популяции циркулирующих опухолевых клеток и CD45 лейкоцитов. Было показано, что содержание было различным. У больных в представленной выборке обильно были представлены в составе цок популяции экспрессирующие фасцин и кап. 92,87% соответственно. Менее были представлены циркулирующие опухолевые клетки, экспрессирующие кофелин и... Так, кофелин. Так, популяция CD45 лейкоцитов а в основном была представлена КАП-1 и фасцин, содержащими популяциями менее представлен пул cd 45 лейкоцитов экспрессирующих профилин у меня его не видно здесь к сожалению профилин и кофелин позитивных лейкоцитов изрин в основном экспрессировался циркулирующими опухолевыми клетками красные столбики это представлены соответствующие уровни белков в сыворотке крови и на слайде представлен клинический пример. Это мужчина 64 года со стадии заболевания т м -0, 0 рак гортани, плоскоклеточная карцинома умеренной степени, дифференцировки и лимфоузлы. Здесь с признаками смешанной киберплазии. Представлено относительное количество CD45 положительных клеток и экспрессирует экспрессирующих практически все исследуемые белки. И на этом слайде продолжение представлен пол циркулирующих опухолевых клеток, экспрессирующих. Здесь у больного экспрессия наблюдалась фасцина КАП-1, и вот у него экспрессия профилина-1. Анализ взаимосвязей уровней циркулирующих актив связывающих белков в системном кровотоке и количество изучаемых клеточных субпопуляций, экспрессирующих соответствующие белки, выявили наличие связи средней силы. Так уровень сывороточного фасцина коррелировал с кофелин, содержащими лейкоцитами и фасцин содержащими лейкоцитами. Также наблюдалась корреляция кофелин, содержащих лейкоцитов и изрин содержащих и отрицательная корреляция кофелин-содержащих и фасцин-содержащих циркулирующих опухолевых клеток. И достаточно ну, средней силы взаимосвязь наблюдалась у КАП-экспрессирующих лейкоцитов и КАП-1-экспрессирующих циркулирующих опухолевых клеток. Подытоживая полученные результаты можно сделать вывод, что в системном кровотоке у больных плоскоклеточным раком гортани из изучаемых актив связывающих белков наиболее выражен был уровень фасцина и изрина. Лейкоциты и циркулирующие опухолевые клетки, находящиеся в периферической крови, характеризуются различной экспрессией актин связывающих белков, а именно популяция ЦОК обильно представлена субпопуляциями, содержащими КАП-1, фасцина и изрин. Популяция лейкоцитов была представлена в основном кофелин и профилин субпопуляциями. Также определено наличие связи сывороточного уровня фасцина с количеством фасцина кофелин, содержащий лейкоцитов, что может характеризовать иммунный ответ организма на опухолевый процесс при раке гортани на системном уровне. В целом, сопоставляя результаты проточной цитофлюиметрии и иммуноферментного анализа, можно предположить, что присутствие изрина в циркуляции может быть связано с его наличием в циркулирующих опухолевых клетках, в то время как наличие кофелина и профелина обусловлено экспрессией этих белков лейкоцитами. Источниками фасцин и КАП-1 могут являться как и циркулирующие опухолевые клетки, так и лейкоциты. В настоящей работе впервые, впервые получены данные о связи циркулирующих функционально различных актин связывающих белков в системном кровотоке с выделенными пулами циркулирующих опухолевых клеток и иммунных клеток, экспрессирующих соответствующие белки при раке гортани. Выявленные связи и различия в содержании актин связывающих белков циркулирующих, опухолевых клетках или лейкоцитах могут быть связаны как с кани-специфичностью изучаемой опухоли, так и отражать ему на ответ на опухолевый рост. Работа была поддержана Грантом РФФИ. Спасибо за внимание.